друзья всем привет снова я в эфире всех с наступившим 2021 годом поздравляю и как вы видите в этом видео речь пойдет о вот этом предмете этот предмет это мультитул нож мультитул ну то есть э, Пирочины ножек от этой знаменитой фирмы стэнли стэнли часто путают с менее знаменитой фирмой в мире, но достаточно знаменитая фирма в России. Это как бы псевдопроизводитель, вот такой вот Stayer. <laughs> ну, я хочу вот рассказать в этом обзоре про вот этот мультитул uh, и затронуть вот uh, похожесть uh, вот этих двух брендов. Вот смотрите, видите, дизайн похожий. Stayer фирма. Это как бы импортер она не производитель это всего лишь бренд и не заграничный а российский бренд который не имеет отношения к западному миру вообще к производству это просто название вот эта фирма размещает заказы на китайских производствах различных. Вот видите, здесь под степлер скобы они сделали. Так они вообще очень большую линейку как производители себя позиционируют, очень много производят да, на китайских заводах по контракту, то есть не на своих производствах. И вот этой фирмой владеет компания, российская компания MasterNet. Такой холдинг ЗАО MasterNet. В этот мастернет входит вот этот стайер бренд. Мастернет владеет стайром, владеет крафт-тулом, который все думают, что это германский инструмент, на самом деле не имеющий отношения к Германии. И вот этот мастернет, владелец брендов стайр и крафт-тул, еще и владелец бренда зубр. Вы представляете себе зубр? Поэтому эта фирма, она, ну, как сказать, это, ну, такая, ну, суррогатная, ну, как бы не хочется их, конечно, в чем-либо обвинять, у них есть хорошие инструменты достаточно, и иногда такие позиции, которые нет ни у одного производителя... Или если есть, то очень дорого. И вот они могут предоставлять вот это вот все в России. Разные позиции. И вот по стайру они, вот видите, взяли такой стиль Стэнли. Но Стэнли, это Стэнли. Это отдельный, это самостоятельный бренд вот этой компании Стэнли. В Стэнли также входит Девольт, ну Девольт, как у нас говорят. В эту фирму также еще ряд других входит. Ирвин, есть даже вот Ирвин, знаменитая фирма, да, и ею владеет именно Стэнли этим брендом. Ну и там ряд других тоже каких-то брендов, я вот сейчас на память не помню. И вот э, приобрел вот такой вот предмет, да, вот такой инструмент. Это бюджетный инструмент, я себе лазермены не могу позволить, но я знаю точно, что вот такой предмет... Очень нужная вещь, где-либо в сложном состоянии, на всякий случай, как вспомогательный инструмент для каких-либо таких локальных небольших работ. Вот в частности, у меня вот, вот этот инструмент, он будет лежать в машине в бардачке. Вот он находится в таком блистере, да, продавался. И вот, вот такая этикетка, вот он. Сборка, естественно, у него китайская, потому что эта фирма также имеет свои, производ... свои производственные мощности. Стэнли открыла свои заводы в Китае и вообще в Юго-Восточной Азии. Если сравнивать Стэнли и стэ... Стайер, да, то у Стэнли есть свои заводы и производственные промышленные мощности в Китае, собственные. А у стайра ничего нету. У Steyr просто есть контракты, которые они размещают на фабриках и заводах в Китае. Это первый момент. Второй момент. Ну, вот я сейчас перейдем непосредственно к обзору этого инструмента. Да. Вот смотрите, как вот видно уже, что выполнено достаточно качественно, под контролем. ОТК самой компании Стэнли и весь менеджмент в этой компании, ну, опять же, представители Стэнли, не китайцы. Естественно, они как бы ну, не дадут обгадиться, извиняюсь за выражение, вот, в своей компании. Он брендовый, фирменный. Как-то вы видели уже у него обзор на отвертки стэнли я очень доволен посмотрите по ссылке в описании то есть этот отвертки просто классная ну и по цене очень приятные да то есть не завышенная цена также вот и у, у этого инструмента цена 790 рублей приобрел в одном в сетевом супермаркете гипермаркете французского происхождения, которые которому дали жизнь на территории РФ. И там продаются вот такие вот вещи от компании Stanley. Ну то есть много инструментов там. Ну вот э, хочу сейчас, прежде чем перейти к описанию вот этого инструмента, хочу поблагодарить э, канал AK. Есть такой американский канал кей Boost. Это мой подписчик Александр Саша. Саши, привет. Мы взаимно смотрим друг друга, и он меня просвещает по поводу жизни там у них в Америке. Ну, и не только меня, но и очень многих зрителей. Канал очень интересный, подписывайтесь на его канал. Вот. Он меня частенько упоминает на своем канале, и я тоже вот его взаимно упоминаю. Да и вообще, как бы, я готов всех упоминать и всем передавать приветы. Ну, давайте посмотрим, что в этом инструменте есть. И как вот он исполнен? Исполнен, да? Исполнен очень качественно. Да, смотрите, пассатижи. Полное есть соединение губок. Четко детали отточены, отлиты. Небольшого размера. Ну, в ладонь, вот, смотрите, видите, руку. у меня большая ладонь. Ну, и вот тут получается тоже достаточно крупно. Сделанный рукоять складывается. Сейчас я его покажу в сложном состоянии. Без штатива снимаю. А, вот, смотрите, как он выглядит. Все четко у него. Я его приобрел по той простой причине, что мне понадобился еще один такой нож. У меня был обзор в предыдущих роликах вот на вот этот вот мультитул метабо. Но метабо оказался очень громадный косяк. Так ребят давайте я все-таки установлю на штатив сейчас видеокамеру потому что неудобно одной рукой снимать 5 секунд друзья установил на штатив видеокамеру снимаю на смартфон у меня пока еще нету полноценных всяких примочек для съемок вот как есть снимаю так что принимайте как есть и свет у меня конечно тоже не алло но стараюсь я да, сейчас я немножко осветлю здесь значит смотрите остановился на чем на том что вот вот такой мультитул приобрел и у него выявился вот, ну, при всем идеале его исполнения да, тоже классно сделаны даже вот, подпружиненный, вот видите, классно собран нож будет у него есть вот один такой существенный косяк сейчас я вот на нем вот на этом раскрою все вот эти вот почти все причин дала друзья вот смотрите как это положим смотрите вот у него тоже классные такие лезвия полотна он у меня в работе уже ну а в такой тоже относительно локальной тоже классные тут тут ну исполнение но есть один Просто негативный косяк. Сейчас я покажу. Вот видите, вот тут вот такой набор. Вот здесь вот такой вот набор. Сейчас я сложу и вам покажу, в чем прикол. Ну, вы уже видели это по прошлым роликам. Кому интересно, тоже по ссылке я сейчас оставлю в описании ссылку на обзор про косяк. Я вам сейчас еще раз продемонстрирую здесь видите вот этот фиксатор он удерживает как бы вот это лезвие И он должен вот здесь вообще при раскрытии лезвие должно фиксироваться но здесь выявился такой косяк что лезвие в обратную сторону вот так выдавливает вот этот фиксатор это можно доработать я специально пока еще не доработал чтобы вам показать сравнение вот с приобретением новым, да и вот оно свершилось Сравните просто два ножа у этого ножа такой косяк как у этого не вы вот тут вот видите толщина полотна такая приемлемая классная заточка. тут здесь полотна как бы мне показалось лучше чем вот здесь Но здесь видите вот такой косяк вот то есть когда работаешь вот этим ножом Нужно придерживать вот здесь обязательно пальцем со всей дури, чтобы его обратно не выпирало. Ну, это не очень удобно. Он вот так вот выгибается. Понятно, да? А так нож, конечно, классный. Он, по идее, должен вот фиксироваться, но он не фиксируется. Складывается и вот в таком вот положении как бы транспортируется, ну, хранится. Ну, вещь прикольная. Вот, из дешманских мультитулов, да? Опять же повторюсь, это не лазермены. Да? Лазермен я мечтаю себе приобрести. Но пока у меня как бы нету свободных средств. Там 10 тысяч рублей. Но вот такой ножичек я пока себе не могу позволить. Хотя я знаю, что лазермен там ну просто идеальный инструмент. И давайте сейчас перейдем к этому все-таки уже скорее извините что опять воды много хочу быстро не получается всегда какие-то подробности выплывают но вы смотрите по крайней мере что отображено на экране да то есть и вы будете понимать в итоге что вам надо а что не надо тем более как бы я на своем канале стараюсь проецировать до да, передавать какую-то полезность полезную информацию всем чтобы люди как-то определились, что им надо, что не надо. Вот смотрите, у этого ножа вот такая вот есть клипса на пояс. Да? Все металлическое, классно сделано. Но вот за исключением этого косяка. У этого ножа нету никакой клипсы, но зато у этого ножа вот такой вот чехол классный. Из капронового вот этого материала. Вот так вот вешается на пояс и укладывается вот так вот он в чехол мне кажется вот это вот решение лучше чем вот это клипса на клипсе когда носишь во-первых нож он висит на поясе и обо что-то можно все-таки цепануть но причем это происходило а здесь как бы в чехле то есть будет проскальзывать и плюс не повредится сам нож и не оторвется да вот этот чехол ну вот про чехол это такая тема так сейчас перейдем непосредственно к описанию вот он вот в таком состоянии в сложном. люфты у него ну от, практически отсутствует но есть какие-то допустимые да ну вполне естественно наверное. я не считаю что их не прям не должно быть смотрите здесь он проклепан вот этот нож мультитул проклепан. да Вот сами вот эти вот корпус рукояток. Далее здесь нет пружинки, как в металловском вот этом мультитуле. Вот этот мультитул, это больше, конечно, мерчендайзинг, ну, продукция, мерч продукция, то есть рекламная такая, да, продукция, имиджевая ну и хотели, наверное, исполнить какой-то инструмент, но вот получилось опять же вот с тем недостатком. Здесь такого недостатка нету. Но чем отличается этот нож от металловского, тем, что у него вот эти вот пластиковые вставки есть. Ну, достаточно прочные такие они, вот видите, на винтиках. Вот, видите, вот вот так вот у него вот вход вот этих рукояток. Но это ничего страшного, потому что вот здесь, если сравнить, ну, то же самое. Вот. Здесь люфта нет вообще вот такого. То есть, ну, как бы есть, но это с усилием надо ломать, получается, ну, живодерно. Вообще, я считаю, нужно ко всем вещам аккуратно относиться. Ну, вот здесь небольшой люстик есть, но это вообще ну технологически допустимая вещь. Вот я его раскрыл. Опять же, вот такие плоскогубцы здесь. Кусачки. Вот они здесь. Далее открываем сам сами полотна. Вот напильник. Видите, вот с этой стороны. Он как бы наискосок идут вот эти вот грани, а здесь они не наискосок, а уже крест накрест Ну и плюс вот это вот может служить тоже как отвертка шлицевая. Так, далее. Смотрите, полотно сейчас открываю, оно хуже, чем в метабовском, но хуже относительно хуже сейчас секунд вот. Так, видите, она тоньше и короче, тоньше и короче, но неимоверно острая, неимоверно острая, острее, заточка острее, чем вот в этом ноже, вот такой вот, и у этого ножа не будет вот этого косяка, когда вверх, да, то есть нет не задерется, да, и фиксация происходит, видите, вот там вот железный железный упор она такой раз и встает некоторые думают что в этот пластмассовый нет это просто накладка пластмассовая а так вот э, нож вот туда упирается и все то есть полноценно можно работать будет но опять же относительно полноценно потому что некоторые говорят вот это нижняя рукоят мешает да если что-то резать да вот смотрите оп видите не достает уже полной плоскостью в таком случае проще вот так вот взять вот так вот я считаю вот так надо сделать вот достаточно удобно вот видите раз вот вот так в удлиненном виде и вот тогда вот так вот можно компенсировать уже расстояние вот этого вот. ручку вот эту просто отогнуть вместе с пассатижами вот так и самое прикольное что видите если вот здесь держать вот так вот вместе с пассатижами то вот длина ножа вполне такая приемлемая ну это правда не полотно лезвие а нож вот сюда никак не выгнется вы вот тут его держите то есть у вас больше захват ну или вот так вот можно в итоге да вот так то есть одним одной половинкой работать это как бы получится вот здесь торчащая вот, вот получается вот такая вот тема ну или вот все таки вот так вот можно работать а многие говорят что полотном внутрь да получается всегда производители даже в laterтермени в лазермени делают вот, полотном наружу да вернее внутрь вот это лезвие все и вот они складываются заточкой в рукоять и некоторые предлагают производителям перейти на производство ножей с заточкой вот с этой стороны а здесь как бы не надо им заточку получается что вот так вот когда будет пользователь будет доставать нож получается что заточка уже с этой стороны и тем самым вот видите по плоскости вот по плоскости вот так якобы удобнее да а вот эта вот часть должна наверху оставаться и вот так вот работать ну как бы имеет смысл конечно но при сложенном состоянии получается лезвие будет наружу вот сюда здесь вот острая то есть как доставать это всегда резаться надо будет или здесь какой-то придется делать дополнительный крючок вы, выталкивать это лезвие Ну вот смотрите дальше в этом ноже есть вот такая вот шлицевая отверточка и вот такой вот такая крестовая отверточка вот две отвертки что-то подкрутить ну, возьмем, к вот этот нож. Ну, как бы я не буду крутить, но я просто прицелюсь, да, вот, к примеру. Здесь, правда, звездочка, шестигранник. Вот, здесь нет шестигранников никаких. Здесь только вот шлицевая отвертка и крестовая. PH2 или какая она. И то она, вот в этих, я заметил, в этих мультитулах, вот эти вот все шлицевые, ой, крестовые отвертки, они условно отвертки то есть у них не полноценно сделанный вот этот вот крестообразная заточка или как ее назвать вот видите вот в таком состоянии вот он вот так вот кому интересно запоминать а вот смотрите видите еще один момент но опять же это а, это я не дощелкнула. Видите, теперь нет такого момента. Вот теперь не, не... То есть, видите, нужно это учитывать. Видите, я хотел на, погнать на уже на этого производителя. Нифига. Вот, просто до конца защелкните, и будет нормально. И вот э, такие предметы, они очень нужны под рукой. Допустим, вот в машине. Опять же, повторюсь, для чего в машине? Для того, что что-то где-то Подщелкнуть, в поход можно, не только в машине, в поход, в туристическую поездку, в дорогу, на велосипеде, когда едешь, да, где-то там в бардачок бросил. Пусть оно лежит, оно не мешает. Я часто сталкивался с тем, что нужно что-то перерезать, перерезать тесьму какую-то. Апс и нечем. Что-то поддеть. Апс и нечем. А когда вот такой нож есть, я вот долго тоже не знал, зачем нужны мультитулы, да. Люди, обращал внимание, некоторые носят его с собой на поясе, там, или в сумке с собой таскают, в рюкзаках имеют. Это вот на случай так, такой, что вот где-то перерезать тесьму в дороге, опять же, даже выйдя просто в город, куда-то, да, там, в магазин, где-то что-то там, ну, автолюбители вообще всегда меня поймут. Что... Вот на почту приехал, ты хочешь быстрее посылку вскрыть, у тебя нечем, просто нечем, скотч обрезать какой-то. Вот эта вот вещь вру... выручает всегда при наличии вот таких предметов. Так, перейдем теперь вот в эту половинку рукоятки. Здесь есть пила, сейчас я покажу, вот она ну относительно конечно это тоже вспомогательное что-то где-то под какую-то деревяшечку подрезать вот она видите и тоже получается вот она сверху заточкой вниз но опять же нас выручит вот эта вот тема вот раз и все где-то что-то вот так вот пила кстати здесь классно но тоже полотно тоньше чем в метаба но в метаба не такая заточка смотрите здесь какая за... заточка здесь двойная какая-то какие-то зубе страшные просто и вот здесь вот у пилы видите вот такой вот есть шлиц это тоже неспроста. и я тоже не знаю для чего это конечно по... это в процессе я узнаю в случае чего покажу потом видео потом вот тут есть вот такой вот я не знаю, что это открывашка или что это. Вот типа, ну, какой-то крюк инструмент. Какой-то обрезатель. Да? То есть он похож на открывашечку. То есть вот здесь крюк. Вот здесь заточка. Типа как топорем Что-то где-то поддеть. Вот здесь острый. Это, опять же, надо будет понять в процессе. Ну, в интернете, может быть, погуглить где-то. Вот такой маленький ножичек, небольшой. Тоже, кстати, мне кажется, нужная будет вещь. Не сильно он заточен почему-то, да. И толстое здесь уже полотно. Это какой-то типа или шило, или что, протыкатель какой-то, да. Вот здесь вот какая-то штука, мне неизвестная. Кто знает, подскажите в случае чего в комментариях. Ну, видимо, это тоже какая-то открывашка. Какой-то поддеватель или что стропорез какой-то, какое-то отверстие тоже я не знаю, что это такое тоже в процессе пойму в процессе эксплуатации знатоки, пишите комментарии подсказывайте вот здесь есть такая отвертка тоже шлицевая но уже немножко другой формы ну, тоже для чего-то я не знаю, шире шлиц тоже какой-то протыкатель. Она толще тоже, чем вот эта, которая вот здесь. Шлицевая. Так, сейчас достану. Здесь она вот такая, видите? Вот так вот заточена. И тоже... А, все, я понял. Это поддевать. Вот это вот, а, а, доставать ногтем полотно. Вот, видите? Оп, достал и все. А вот это флажок, это, ну технологический наверное, какой-то срез для непосредственно для полотна с учетом крепления вот здесь да все понятно здесь вот такая утончение идет а здесь идет широкая такая вот прямая вот, вот такие две отвертки получается вот кстати о, смотрите если что вот такая штука ух Ладно, это игрушечки или вот так вот, вот. такая штука а, то есть можно какой вот этот отворачиватель допустим можно придумать предусмотреть да вот так вот оперевшись вот так вот здесь зажать что-то и вот так вот крутить можно но это уже мне кажется какой-то такой уже лайфхак ключей здесь никаких нету гаечных приспособлений тоже никаких нету, вот только если зажимать плоскогубцами, плоскогубцы классно сделаны, губки друг к друг другу присоединяются, ну практически идеально, вот видите там щель небольшая есть, но это абсолютно, я не знаю, это вполне приемлемая щель, если сравнивать их с метабовскими плоскогубцами, ну, давайте посмотрим. Тоже щелочка есть, причем на конце губки не ск не складываются. Зато смотрите, у метабы есть зачиститель в кусачках, зачиститель провода, видите, кругленькое такое. А здесь такого нет. Но мне Стэнли как бы больше нравится по той причине, это будет практичней. У меня когда-то давно был нож. Я не знаю, кто производитель, но он был брендирован под нестяную компанию Liqui Moly. Знаете, такой, такие масла есть, Liqui Moly, немецкие. И вот у меня был вот такой мультитул, он в два раза больше был, ну, в полтора раза больше был вот этого. Вот, вот этого. Я его потерял, ну, давно когда-то было. И он у меня тоже в машине был, тоже в чехле, вот так вот на нем было фирменное ликимоля, тоже какой-то мерчандайзинговый, так сказать, вариант, но очень классный, да, там шикарные были плоскогубцы, и я нашел этот нож, вы не поверите где, у меня была старая немецкая машина Бэушная у нее был никакущий не салон, я решил этот салон заменить, я купил с другой бэушной машины другие диваны и кресла но новые почти да и решил переставить и задний диван когда демонтировал то я нашел это под диваном нож моля <свят> в старой немецкой машине ну в относительно старой не в старинной а в старый ну не буду говорить какая марка была такая так что вот друзья вот такой вот обзор вот на такой вот нож за 790 рублей я когда обзаведусь лазерменом я конечно же сделаю обзор на лазермен хотя их куча уже в этом в YouTube. ну я свои пять копеек ставлю просто поделиться впечатлениями ну я думаю не скоро это произойдет покупка потому что для меня пока очень дорого все-таки тратится на лазермены хотя я знаю что есть и за 3000 за 4000, за тысяч какой-то лазермен по акциям можно найти но это нужно просто в приоритете себе поставить тогда покупку вот такого ножа но у меня есть в приоритете другие покупки как бы я пока не рассматриваю именно, и не фанатею я прям не упаянный по лазермену, хотя я знаю что это бренд просто достойнейший да и стэнли тоже бренд очень достойный 175 лет бренду и это не реклама это просто я делюсь с вами впечатлениями от реально фирм производителей настоящих да не лже не, не ложных вот этих это ложный вот это ложная так скажем ложная поганка или как вот ложный белый гриб да, он поганка да. но есть у них есть позиции классные тоже и у меня они есть в арсенале инструментов да там те же самые угольники, они вездесущие. Вот Стэнливские вы наверное, не, не сразу найдете. Да и в магазинах не во всех Стэнли продается в России. Стэнли это в основном западный рынок, ну, мировой. А у нас вот такой суррогат, стайер. Друзья, на этом как бы заканчиваю свой обзор. Не ругайтесь сильно, снимаю как могу. Подписывайтесь на канал, всем пока. Thank you.